Не бояться ее, знать, что судьба будет вас мучить только через близкого человека. И когда она будет вас мучить через него в этот момент, он будет слеп по отношению к вам, он не будет вас видеть. И вы должны принять это спокойно и идти дальше вперед. Но человек никогда это не может принять спокойно, если опереться не на кого. Поэтому без веры в Бога никто в этой жизни не сможет достигнуть победы над своей судьбой. Без опоры невозможно жить. А опираться на близкого человека — безумие. Потому что он иногда гармонично живет с тобой, когда тебе положено, а иногда мучает тебя, когда тебе положено. И мудрый человек это знает. Но запомните, если близкий человек тебя мучит, это гораздо лучше, чем если бы тебя враг мучил. Поэтому Бог и так сделал Он милостивый, чтоб нас мучили любимые, дорогие люди. Они все равно как-то пожалеют, понимаете, в последний момент. Последние кишки тебя отрезать не будут, а? вырвут если ты будешь сопротивляться вот в этом как бы момент я вам расскажу одно откровение свое я люблю все изучать с детства ну в отношениях имеется разок моя жена рассердилась на меня у меня было в это время такое медитативное настроение я смог выдержать удар ее обиды не расстроиться, а войти в ее сердце и начать смотреть, откуда эта обида взялась. Представляете, я пошел, пошел, пошел по этой энергии вверх и увидел женщину, божественную женщину, которая была на меня разгневана. Она смотрела на меня в гневе в таком. Я, правда, не знал за что, но так как она божественная такая, я ей поверил. Вот. И я просто вот так мысленно руки сложил, это все в секунду происходило. Руки вот так сложил и сказал, хорошо, я согласен, я принимаю наказание. Так сказал ей. Хотя чувствовалось такое очень сильное давление, такое, знаете, насилие какое-то, женское насилие над моей психикой. В этот момент, когда я так сделал, та божественная женщина, она в секунду поменялась в лице ко мне и начала по-доброму на меня смотреть. И в этот самый момент неожиданно жена поменялась в лице и начала смотреть на меня по-доброму. Прям полная синхронизация. Вот так вот. И она потом говорит, что-то ее так резко поменяла свое ощущение о тебе. Ну То есть близкие люди ощущения о нас имеют от высших сил. И они абсолютно убеждены, что они правы по отношению к нам. И они не знают, что они очень сильно мучают нас своей правдой и приносят нам страдания. Они не знают, они уверены, что так надо ему, и все. Так делают высшие силы. Другой раз я сам рассердился на жену. И у меня было медитативное настроение, я не поддался на это чувство и начал смотреть уже осознанно, кто через меня ее наказывает. Мне хотелось посмотреть. Представляете, я не смог это увидеть, как не пытался. То есть, это, хоть я был уверен, что ее надо было наказать, но. Кто через меня действует, я не смог увидеть. Представляете, как сильно это все зашифровано для сознания человека. То есть он очень убежден, что он должен вот так относиться к близкому человеку, мучить его. Но по чью дудку он пляшет, он не узнает, даже если сильно захочет. Представляете? Поэтому мы не отвертимся. Если нам положено страдать от близких людей, надо просто расслабиться, спокойно принять. Но есть три типа страданий. Первый тип страданий называется «жестокость». В этом случае надо сразу отодвинуться и не дать возможность себя разрушить судьбе. Второй тип страданий называется «непонимание». В этом случае нужно чуть-чуть отодвинуться и принять человека, его непонимание, тебя принять. И дальше это превратится постепенно в понимание. И третий тип отношений, когда ты страдания получаешь от человека, который тебе говорит правду о тебе. И он тебе говорит эту правду по-доброму. И в этом случае страданий никаких нет. Если ты сразу это принял. Поэтому есть три типа отношений. Есть невежественные отношения, они очень опасные, надо всегда быть на дистанции, когда есть невежественные отношения. Причина невежественных отношений ⁇ это очень неправильная жизнь в прошлом, которую ты вел. И Бог тебе наказал такими отношениями. Второй тип отношений ⁇ это страстные отношения, когда человек блага этого мира ставит выше отношений с Богом. Он запутывается в этих благах этого мира, и поэтому становится циничным, становится... Но для него глубина не так важна, важна какая-то практическая часть жизни. Понимаете? И Бог поэтому дает ему циничность в ответ. Он дает то, что люди не понимают друг друга в глубине, а просто живут ради каких-то примитивных вещей вместе. И третий тип отношений называется благостный. Когда люди стремятся к Богу, идут вместе, и они становятся очень чуткими друг к другу и... В целом они счастливо живут, но мучить им друг друга придется обязательно. Потому что мужчина является разумом женщины, а жена является сердцем мужа. Ну то есть вся опасность, все опасности, все трудности, неприятности муж может предчувствовать в жизни только через жену. А жена, если хочет принять правильное решение, она может принять правильное решение в жизни, только посоветовавшись с мужем. Понимаете? То есть, может быть, он ей не скажет правильное решение, но она поймет, посоветовавшись с ним. Потому что так устроил Бог. Если мужчина хочет избежать опасности в жизни, он должен всегда реагировать на этот индикатор, который называется женское сердце. Оно, когда беспокоится за мужа, надо всегда это принять. А женщина должна, если она чувствует, что она хочет что-то, вот ей что-то понравилось, она какое-то решение хочет принять в жизни. У меня есть одна знакомая, она решила по какому-то методу определенному попаститься. Ну там, очистить организм. И она сама приняла это решение без мужа. И начала это делать. Но так как эта женщина, она как бы меня уважает, она мне намекнула, что она этим занимается. Я ей сказал что это опасно то, что ты делаешь. Она меня тоже не послушала. Муж с самого начала знал, что это опасно, просто он очень деликатный человек, он не стал ее как бы терроризировать, дал ей возможность самой понять, что так нельзя делать. Слава Богу, вовремя откачали. Ну, то есть понимаете, о чем я говорю? Женщина решила что-то сделать и думает, муж не одобрит тайком как бы, от мужа. Результат печальный всегда. Вы, допустим, решили пойти на лекции, на мои. Муж не одобрит. И пошли. Результат будет опасный. Потому что этот результат может разрушить вашу семью. Чем больше вы пойдете к Богу, тем больше у вас отдаление от мужа будет. И вы таким образом будете находиться в противоречии в сильном. Что же делать дальше? Идти к Богу или соглашаться с мужем. А надо было сделать по-другому. Надо было так вопрос поставить по-доброму и ласково, чтобы муж как бы принял решение. И даже если он не примет решение вас отпускать, все равно, ну, допустим, если вы пойдете, все равно он будет доволен. Ну, например... Вы ему спросите, ему скажете, слушай, мне так важно сходить на эту лекцию, пожалуйста, благослови меня или отпусти, или разреши, или, ну, ну как бы, можно я схожу? Он скажет, нет, нельзя, это секта. Вот. Я знаю много примеров, как Олег Геннадьевич закручивал мозги людям, и они становились сектантами после этого. Вы говорите, да никакая то не секта, все нормально, как бы. Все слушают уже, кроме тебя. <звы> <Вот>. <звы> Нет, не согласен. Можете поплакать, сесть. И потом сказать: прости меня, пожалуйста, я все равно решила пойти. К сожалению. Я сожалею, ну вот я не могу не пойти. Он скажет, ну, что я могу сделать? Я же тебя не привяжу к дверной ручке. В этом случае вы сохраните отношения. Понимаете? Но если вы просто пренебрежете близким человеком и пойдете туда, куда вам надо идти, потому что так Бог хочет, вы все равно сделаете неправильно. Потому что последствия могут быть губительными для вашей личной жизни. И чем больше вы будете идти в правильном направлении, тем хуже будет. И есть еще одно последствие, которое вы не знаете. Если вы без мужа приняли решение, то все, что вы будете знать, пойдет в вашу гордость и ваше чувство, что ваш муж тупой, как баран и ничего не понимает. Понимаете, да? То есть вы делаете что-то без благословения мужа, и вас это от мужа отдаляет. Почему? Потому что та энергия знания, которая всегда должна идти таким образом, женщина всегда схватывает энергию знания первое, потому что она так чувствительна к знанию. И потом неосознанно это происходит, передает это знание мужу, потому что она с ним сердцами связана. Но в этом случае, если она пренебрегла волей мужа, эта энергия будет в ней накапливаться в виде гордости, а к мужу не пойдет. И между ними начнет развиваться пропасть. То есть знание не будет перетекать от одного человека к другому, а будет разрушать семью. Так действует эта разрушительная сила женской независимости. Запомнили? Поэтому всегда, всегда чтобы вы не делали в жизни, нужно спросить благословения у мужа. Если мужчина не благословляет муж на отношения с Богом, то в этом нет у него никакого права. Никто не может запретить человеку идти к Богу, но благословение спросить надо. Потому что в этом случае, если вы даже пойдете в храм, а он вас не благословил, то, несомненно, придя домой, он получит от этого блага из вашего сердца, потому что вы сердце свое с ним связали, не пренебрегли его мнением. Понимаете? И это женщины так, я чувствую, как-то, как бы... Вы как-то не радуетесь моим словам. До этого такая гармония между нами была. Я говорил, смотрю, вы так слушаете. А сейчас как-то не так почему-то. Какие у вас вопросы ко мне, мои хорошие? Давайте обсудим, да? Ваш вопрос. Ну, то есть он не муж просто отец, да? А он женатый или он один? Один, да? Он ну, то есть вы не хотите за него замуж, да? А, ну, это другой вопрос. То есть вы хотите, но не предлагали, да? Тогда все понятно, как выстраивать отношения. Нужно тянуть рыбку из самого синего моря. И делать это надо потихоньку. Первое, что надо сделать, это быть очень добрым к нему и простить ему его тупость, что он как бы не берет вас вместе с любимым ребенком замуж. Ну, тупой, не понимает. Простите. Если простите, то тупость будет уменьшаться. Первое, что надо сделать. Второе. Нужно всегда с ним поддерживать связь и рассказывать ему, как растет наш ребенок. Ну, тогда вообще круто. То есть вы никогда с ним не были женаты, но уже два, да? А? А, то есть вы решили быстро да, отстреляться, сразу двух ждете. Я понял. Ну, так это вообще крутизна. Представляете, у мужчины сразу два любимых человека. Первое, что вы должны, женщины, знать, самое главное в этом во всем, что мужчина любит детей только глазами женщины. По-другому он любить детей не может. Поэтому, если вы будете ждать, когда он полюбит ваших детей, не дождетесь. Вам надо докладывать ему всю обстановку, рассказывать. Наши дети зашевелились. Но писать ему ответа вы не дождетесь. Он будет изучать обстановку. Он будет читать все и думать. Интересно, дети зашевелились, блин, а я не ожидал. Я как бы думал, если палочку о колбочку потереть, то такого не может быть. Тут, блин, уже дети зашевелились как-то все слишком серьезно. Вот. Ну, то есть он будет сначала философствовать на эту тему. Понимаете, потом, когда дети родятся, надо им показывать фотографии, то есть надо ему показывать вашу любовь к вашим, нашим детям. Если вы будете относиться к нему как к своему мужу, то он, несомненно, придет к вам постепенно просто по вашей судьбе чтобы вам ну, выйти замуж нужно длительный процесс осадой брать как бы не штурмом а осадой мужика и Бог вам помог в этом плане как бы дам, дал сразу двоих как бы членов семьи в поддержку чтобы мужика как бы тянуть тянуть потихоньку смотрите что в вашу пользу? Первое, он жениться не собирается ни на ком. Второе. Он к вам относится очень хорошо, и, ну, как бы вы его еще не спугнули. То есть, вы, как бы он к вам хорошо по-дружески так относится, и, как бы он присматривается, он ну, он доброжелательно относится к этому вопросу. Он испугался сначала, но потом доброжелательно относится к этому вопросу, что будут дети. Ну, то есть вы ничего не испортили, вы идете правильным путем, вот. И как бы знаете, что на сто процентов победа будет за вами, я вас не успокаиваю. На сто процентов победа будет за вами, если вы сделаете все так, как я скажу. Просто пишите ему, рассказывайте про детей, все. И по его судьбе один из этих двух детей очень сильно будет им любим, и этот ребенок по вашей судьбе принесет вам милость в виде мужа. Ну, то есть он притянет этого человека, и это будет происходить постепенно. Он просто в какой-то момент поймет, что ему, чтобы о детях заботиться, нужно рядом с вами находиться, потому что вы такая тупая, что не можете нормально как бы заботиться. И он поселится в соседней комнате. Но потом почувствует себя вашим мужем. Вот такой процесс постепенный. Ваш вопрос? Не, мужчина, вот, а вы друг за другом. Ну хорошо, вы сначала, потом вы. своего нигде. А если вы будете немножко поменьше избирательны, тогда легко. Просто вот смотрите, есть две птицы. Одна птица ставит очень высокие требования. Это женщина, и она вылетит в очень высоким полетом. И вторая птица, она как бы высоких не стать ей и главное чтобы ей понравился человек это мужчина но эта птица летит низким полетом то есть эта птица она знаете ну такая слишком уж как бы живет как хочет вот а та птица другая она хочет чтобы ей прямо достался святой ну то есть и вот как они могут встретиться то есть эта птица, которая живет, летит высоким полетом, должна немножко снизить высоту и понять такую вещь, что мужчина, который ей достанется, он ей достанется не для того, чтобы балдеть его качествами возвышенными, а для того, чтобы его развивать. Вынь золото из грязи, да помой. Ну то есть, а кого можно развивать? Ту птицу, которая сама приложит какие-то небольшие усилия для того, чтобы подняться вверх. Другими словами, если вам встретится с человек, который однозначно не дотягивает до ваших стандартов, но однозначно не дотягивает, вот, но при этом он может быть слушает лекции, или как-то мужичок вот, ну, как бы развивается, ну такой положительно направленный, будем так говорить. Ну, даже слегка положительно направлен. Будем так говорить. И, он, и вы ему понравились, и он как-то так вот, как ему кажется, наверное, хочет вас взять замуж. Не то, что он сразу прям такой. Знаете, это признак очень разный. Это мужчины, когда он сильно хочет замуж там взять. Ну, а как бы таких же нет. Они все уже заняты. Поэтому в тот момент, когда вы свои запросы снизите и будете хорошо разбираться в мужчинах, в этот момент вы выйдете замуж. Я вам объясню один секрет. Энергия любви у женщины, она очень сильно избирательную природу имеет. Вот смотрите, вообще мужчины думают, что они себе сами жену находят. И женщины так говорят, что ты меня сам нашел. Это все полный бред. Я вам сейчас расскажу, как система работает на самом деле. Энергия любви мужчины имеет холодную природу, которая быстро топится под влиянием женщины. Но это сравнивается с маслом, сливочным маслом, которое под влиянием солнца даже становится жидким. Ну, то есть оно не надо даже нагревать, то есть оно просто от солнечного света растапливается. Ну, то есть природа такая очень склонная к растапливанию. Вот. А женская энергия любви имеет горячую природу, способную растапливать. Женск, мужчина, мужская природа личности очень активная и желающая достигать. Женская природа личности пассивная, желающая, чтобы ее достигли. Теперь как все происходит на самом деле? Женская энергия любви растапливает масло, и мужчина начинает добиваться женщины. Так вот запомните, есть одна вещь, которую вы не знаете точно. Вот все, что я вам объяснил, вы догадываетесь, но вот от об этой вы точно не знаете вещи. Ваш свет, вот этот вот жар, имеет избирательную природу. Он будет влиять только на тех мужчин, которые являются вашим стандартом для принятия. Понимаете, и проблема заключается в том, что ваш стандарт находится выше мужиков, которые живут на планете Земля. Вернее, как бы, такие, таковые есть, но все заняты уже. Ну, то есть, другими словами, 10 человек на место. Поэтому, узнайте замысел Бога. На этой планете женщины должны знать, что муж им достается не для того, чтобы за каменной стеной жить, а для того, чтобы помочь ему развиться как Личность. Поэтому вам Бог не даст идеального человека. Того, кого он вам может дать, этот человек нуждается в вас. И хоть вам это не нравится, потому что каждая женщина хочет выйти замуж за такого, чтобы потом расслабиться и быть счастливой, запомните, это полная иллюзия. И пока вы в этой иллюзии вы живете вы в замысел Бога не войдете. Вам надо понять, только две вещи, которые вас спасут от разрушения в отношениях с мужчиной. Вернее, три вещи. Первая вещь. Вы должны знать, с кем точно не связываться. Есть два типа недостатков в мужчине, которые разрушительны для отношений. Любой женщины. Первый тип недостатков. У мужчины есть серьезные вредные привычки. Это не поменяется надолго. Не надейтесь, что вы сможете быстро с этим справиться. Вредные привычки мужчины это домоклов меч его судьбы, и с этим связываться очень опасно. Ну, то есть, другими словами, лучше уж одной остаться, чем с этим жить. Это первое. И второе — направленность мужчины. Вернее, направленность — это его первое. Если мужчина стремится к работе над собой, если он хочет поменять свою жизнь, и даже если в этом случае у него какие-то есть небольшие ну, вредные привычки, то... В этом случае, несомненно, этот человек колоссально выигрывает перед всеми остальными, потому что есть тип мужчин, которые точно с которыми не надо связаться. Если вы видите мужчина очень развитый, такой красивый, и ну, как бы наслаждается вами, как бы ухаживает, но замуж не зовет, это и есть капкан, с которым вообще никогда не надо связаться. Поэтому первое, что поймите, не приближайтесь к мужчине, пока не поймете, что он вас хочет взять замуж. И даже если он говорит, намекает на замуж, все равно не приближайтесь, пока уже это точно не станет ясно. Потому что иногда мужчины так обманывают женщин, чтобы завлечь. Вот одна вещь, которую точно надо узнать, потому что если мужчина очень привлекательный, интересный, но не зовет замуж, значит, он хочет просто вас использовать. И это очень опасно. Он возьмет вашу энергию красоты, использует и вышвырнет вас. Запомните, когда женщина побыла с каким-то мужчиной, ее потенциал дальше кого-то сбить с ног в десятки раз слабее, чем раньше. То есть женщина копит силу выйти замуж только когда она одна, Поэтому женщина должна довольствоваться, радоваться отношениям с женщинами, должна быть счастливой и никогда не позволять мужчинам пользоваться собой, если они не берут замуж. Это один из главных принципов того, чтобы женщина вышла замуж. Потому что если она любит женщин, заботится обо всех и не подпускает все мужчин, она становится все красивее, красивее, красивее, красивее. До тех пор, пока ее красота не станет сильнее мужчин. И тогда она может легко уже выбирать между одним, другим и третьим. Если же женщина позволяет мужчинам пользоваться своим телом, пока она одна, она никогда не выйдет замуж, потому что она будет сильно проигрывать тем, кто так не делает. Ее красота будет таять, и она будет слабее всегда. Теперь, одну вещь, которую вы должны знать. Ну то есть три вещи, да? Первая вещь, направленность мужчины, самое главное. Есть два типа мужчин, одни направлены вверх, очень мало таких мужчин встречается, другие направлены вниз. Когда человек направлен в вес он вверх, он слушает лекции, он изучает, как правильно жить, но при этом он не дотягивает до тех, кто Пальцы веером крутят и ходят перед женщиной, понимаете? Поэтому он чувствует себя одиноко, и поэтому он хочет взять замуж кого-то, взять ответственность. Вторая вещь. Следите за его вредными привычками. Если человек, даже несмотря на то, что направлен вверх, сильно срывается в запои, во всякий, в разврат, разгул, то не связано с этим человеком, это не поменяется всю жизнь. Ну, то есть он должен сначала с этим справиться, потом думать совместно о жени женибе, потому что когда мужчина женится, его волевой потенциал падает в несколько раз. Рядом с женщиной мужчина слабеет, а не сильнеет. Ну, чтобы вы знали. Итак, две вещи, которые вы должны усвоить очень сильно, которые вам помогут разобраться в мужчинах. И одна вещь, которая вам позволит выйти замуж, — это знание замысла Бога. Если вы не позволите себе настроиться на мужа, который будет слабее вас, но будет правильно направлен, то вы останетесь одна. Потому что от вашего настроя будет зависеть то, кто к вам будет привлекаться. И запомните: все женщины, которые сейчас не замужем, есть только одна, на это причина: планка выше возможностей судьбы. Все. Больше нет причин. Но ну, есть еще другие причины: это когда женщина. Сильно хочет замуж, она теряет себя, чувство собственно достоинства слабеет, значит никто не посмотрит. Следующая причина это доступность, то есть если она позволяет своим телом пользоваться, она тоже не имеет силы выйти замуж, потому что мужчина забирает ее красоту и все, и ничего, как бы грабит ее, но ничего и взамен не дает. Ну то есть вот так вот примерно. Пора заканчивать, да? И теперь мужчинам, насчет женщин. Есть две вещи, мужчины, которые вы должны знать, когда вы замуж берете женщину. Первая вещь такая, вы с ней пообщайтесь подольше чуть-чуть и узнайте ее характер, потому что ни у одной женщины характер не может быть слабее мужчины, как мужчина думает. У женщины характер всегда сильнее, и вопрос только, сможете вы с этим справиться или нет. Ну то есть у женщины всегда характер в шесть раз сильнее мужского. Но иногда мужчине с этим нормально жить более-менее, а иногда невыносимо. И вот надо, чтобы женщина, женщина шифруется всегда, она когда отношения строит, она никогда не покажет свой характер. Она скрывает его, секретничает. Но вы должны постепенно в отношениях его вскрыть. Другими словами, нужно дойти до какой-нибудь такой ситуации, когда она начнет капризничать, топать ногами. И вы в это время посмотрите, нормально как бы переносится или нет. Если чувствуете, что она вас растоптала за один раз, то лучше не связывайтесь, не справитесь с человеком. Это первая проблема, которую вы никогда не решите, потому что женщина психика очень сильна по природе, гораздо сильнее мужской. Вторая проблема, которую вы должны знать, заключается в том, что точно так же, как у мужчины есть вредные привычки, с которыми ничего не сделаешь, также у женщины есть зоны, в которых они себя не контролируют. Это зоны повышенного спроса на счастье, будем так говорить. У одной женщины это украшения, у другой женщины это одежда, у третьей поездки в курорт, у четвертой побыть одной. Кстати, видите, бесплатно. Вот у меня, кстати, у жены зона, зона вот ее прелести такая, побыть одной. А у меня, я езжу как раз, даю ей возможность побыть одной. Получается, у нас полная совместимость в этом вопросе. Понимаете? Ну, то есть, женщина никогда не сможет без этой своей прелести жить. Если ей этого не дать, она просто пойдет, сойдет с ума. И поэтому, если вы обнаружили, что женщина счастлива только от дорогих украшений, а у вас зарплаты даже на год не хватает, чтобы тогда такое накопить, то тогда не связывайтесь. Потому что вы никогда не сделаете ее счастливой, и она никогда не будет счастлива с вами. Понимаете? Лучше дайте ей возможность встретить того, кого ей положено, чтобы он ей дарил такие украшения. Другая женщина любит, допустим, тортики поесть. Но если у вас на тортике денег хватает, как бы, ну, тогда нет проблем. Ну вы разберитесь, где как бы ее вот эта зона, в которой, без которой она жить не может. Разберитесь, с какой стороны она находится. Со стороны одежды там, со стороны... Или она языком с подружками, ей надо почесать часа по три в день. Обнаружили эту зону ее как бы прелести? Ну и как бы вам это нормально. Ну тогда берите. А если вас это раздражает, тогда не берите потому что не, не сможете справиться с ней. Понятно, мужчины? Это очень важно, то, что я вам сказал. Изучите эти две темы и потом решайте. Если как бы, вам хватает денег на ее как бы, счастье, и вы видите, что когда она вышла из равновесия, вы как-то держитесь, тогда берите замуж. Но если вы хотите найти женщину, которая не имеет зоны вот этой вот повышенного интереса, и которая не выходит из равновесия, всегда смиренная, то это желание нормальной мужчины. Для каждого мужчины нормальное желание найти себе такую женщину, чтобы она не имела вот не капризничала по-русски сказать, и не имела вот сильно больших желаний в какую-то сторону. Это нормальное желание мужчин найти себе такую женщину. Но если вы это желание не поменяете, то женщину вы себе не найдете. Потому что таких не бывает просто. Ну все, мои хорошие, у нас уже время. Ну давайте мужчину спросим. Ага. Ваш вопрос. Запомните, всегда, когда человек теряет года, то первые признаки старения в организме таковы. Когда стареет тело, то происходит три потери, которые человек должен знать. Он теряет сон, теряет зрение и теряет зубы. Каждый человек, который начал стареть, теряет три эти вещи. И остановить эти потери невозможно. Нужно просто их смягчить. И если вы хотите смягчить это, вы должны знать, что вам надо начать плаванием заниматься, здоровый образ жизни вести, ну, то есть зарядку делать, йогу, посты на воде, потому что вы теряете зрение от огня. Ну то есть, когда внутри есть три энергии старости. Первая энергия — огонь, вторая — напряжение и третья — токсины и лишний вес. Когда огонь душит человека, ему нужно контактировать с водой, поститься на воде и делать йогу, статические упражнения. Если напряжение разрушает жизнь, а оно тоже будет забирать зрение, зубы и сон, то тогда в этом случае нужно человеку длительно двигаться непрерывно и неподвижное положение тела расслабит его. Если у человека Токсины или лишний вес забирают зрение, это атеросклероз там, и разрушают зубы и сон. Тогда человеку нужно длительно поститься, то есть поститься на воде и длительно непрерывно двигаться. И тогда лишний вес или токсины уйдут из тела. Другими словами, старость побеждается с помощью аскезы. Понятно? Других способов нет. Мы можем вам семена поставить. Они будут как смягчать это все, Но если вы не будете делать то, что я сказал, семена тоже не помогут. Потому что есть энергия старости, она должна быть нейтрализована аскезой. Три типа аскезы, запомнили? Бег или длительная ходьба, пост на воде и неподвижное положение тела, йога. Эти три типа аскезы вытавливают время, энергию старости из тела. Запомнили? А если откуда-то не выдавливается, можно лечением эту энергию перераспределить. То есть лечение работает тогда, когда в организме есть сила выдавить энергию старения. Если нет такой силы, ни одно лечение не поможет. Поэтому если человек жить сам не хочет, значит никто ему не поможет. Вот допустим, если человек говорит, я уже не могу двигаться, ходить там, не могу поститься, значит тогда он решил умереть. Да? Нормально. Но если только поститься, недостаточно. Вам надо еще длительно ходить. Вот смотрите, если ты ходишь, максимальное количество ходьбы 4 часа. Это раз в неделю. Больше не надо ходить. Если ты раз в неделю ходишь 4 часа, это достаточно, чтобы жить на 20 лет больше. И каждый день четыре будет истощение. То есть нужно ходить один раз долго, чем каждый день понемножку. Лучше. Потому что чем дольше человек идет, тем глубже очищение идет. Остановился, закончилось очищение. Надо непрерывно идти 4 часа. Если вы можете меньше ходить, тоже хорошо. Если вы научитесь ходить час, то ходить надо через два-три дня. И в этом случае у вас восстановятся все слизистые в организме, улучшится сон, и кожа, там, иммунитет, все это вылечится. Если вы 2 часа сможете ходить, ходить через 3-4 дня. И тогда у вас все кровообращение наладится через какое-то время. Атеросклероз пройдет, мышцы, сердце, суставы, кости, все вылечится. Если вы сможете ходить 3 часа, то у вас вылечатся внутренние органы. А если вы сможете ходить 4 часа, то нервная система. И пройдут психические заболевания. Например, деменцию, то есть старческое слабоумие, можно вылечить с помощью ходьбы 4 часа раз в неделю. Любым шагом. А если бегать, то два часа. Ну, максимум, где час пятьдесят, где-то, раз в шесть дней. Максимум два с половиной дня очищает весь организм пост на воде. Два с половиной дня не чаще, чем раз в три недели. А теперь все сели прямо после лекции уже. Да, хочу вам еще сделать такие объявления. У меня вышло много новых интересных книг. Я не знаю, они доступны здесь или нет, но можно заказывать у нас на сайте. Эти книги, они по моим лекциям, и они их продолжают. Например, вот эта лекция, ее продолжает книга «Жизнь в любви». Там систематизируется все это знание, можно почитать и углубить понимание вещей. И второе объявление такое. У нас есть международный фестиваль «Благость». Он проводится в Анапе на Черном море. Отдыхать у нас гораздо дешевле европейцам, чем русским, потому что деньги отличаются. Понимаете? То есть, другими словами, две недели отдыха у нас э, с полностью питанием, лекцией там, все, ну все, что хочешь, все включено, и там питание такое, под завязку, добавку можно при, по день при, приходить, то есть, ну как бы, да, то есть очень круто. И ц, это она, под, с утра до вечера идут лекции всякие, все это включено, тренинги, вот, йога, цигун там и так далее, все это включено, и стоимость, я сейчас, по-моему, где-то 40 тысяч рублей. То есть это 600 евро то есть это две недели отдыха понимаете вы такого нигде никогда не встретите я вам точно говорю это нереально а вечером театр еще то есть ну то есть спектакли концерты вот и со мной безграничная возможность общения ну, то есть я читаю лекцию и после лекции полтора часа я вот так в кругу близком общаюсь с людьми. Каждый раз после лекции. А я за, за две недели читаю э, семь или восемь лекций. Это, этот фестиваль мы всегда проводим два раза в год. Первый раз мы проводим с 15 примерно мая до конца. И второй раз с 15 сентября до конца сентября. Это бархатный сезон, как бы для вас особенно комфортный потому что нет сильной жары ну то есть и мы это делаем еще и потому что в это время очень сильно сбиваются цены то есть у нас ну очень низкие цены для отдыха такого качественного и как бы туда приезжают самые лучшие лектора какие только есть на фестиваль приезжает порядка тысячи человек со всего мира ну, примерно со страна, 40 стран мира люди приезжают. Вот, много приезжают с Европы также, с, с Америки приезжают люди. Ну, то есть со всех стран мира. И у нас со следующего фестиваля уже будет работать программа по знакомству людей. То есть у нас уже эта программа запустилась, мы потихоньку ее запускаем. То есть эта программа называется «Женитьба в благости». То есть мы будем помогать людям находить друг друга с помощью этого проекта, поэтому приезжайте, знакомьтесь, как бы общайтесь, любите друг друга. Там как раз приедут такие люди, как вы хотели. Мужиков всего в шесть раз меньше, чем И так как бы. Побольше, да? Вам понравился фестиваль? А кто из вас был на фестивале «Благость»? Ни одного человека? Вау! Как вам понравился? Один человек только, это удивительно. Ну ладно, давайте, знаете, да. Ладно, мои хорошие, давайте всем счастья пожелаем. Но у нас на сайте можно зарегистрироваться, даже номер себе выбрать. И там небольшая предоплата, и вы забронированы. Небольшая прям совсем. Потом приезжайте на месте, доплачивать, Так вот. И еще насчет этого фестиваля. Там есть детский фестиваль «Благость». 15 преподаватели работают с детьми. Ну то есть, если ребенок достаточно взрослый, там, не грудной, то его на весь день отдает человек и как бы потом забирает. Вот. А что касается тех, у кого маленькие дети, то у нас есть возможность слушать все лекции с радиомикрофоном. То есть, не обязательно даже в зале сидеть, можно слушать рядышком. или там, Ну то есть, все организовано. Там есть бассейн, прямо в фестивале, можно купаться, не обязательно на море даже ходить. Ну, в общем, там крутизна. Море, море где-то 10 минут ходьбы. Меньше ну, 10. Примерно 10. Не -не -не, нет, минут, минут 10 ходьбы. Я говорю про наш фестиваль. Все все сели прямо. Когда люди молятся, это самая большая сила, побеждающая судьбу. Вы вчера почувствовали облегчение в сердце? Кто-то почувствовал во время вот этого повторения? Вот Это и есть это первая стадия победы над судьбой. Особенно, когда много людей это делают вместе, это колоссальная сила просто. Поэтому сильно слушайте тех, кто молится, повторяйте в их настроении. Я желаю всем счастья.